Смотрим Карину. Чё заниматься а, будешь? Yeah. Мостик делает просто великолепно. С первой попытки сделал мостик. Ух. <связь> <связь> Это мы знаем о Карине. Добрая, нежная. Я <связь> сейчас обалденная девочка. Вау. Даже не знаю, что еще. Секунду. Ласковая, жемственная, <соединяющая> <соединяющая> самая вежливая, <соединяющая> <соединяющая> умеет, <соединяющая> умеет дружить. Получается, <соединя> Но... увил свой личный бассейн, он отличается... Женщина, вы куда? Здесь личный бассейн. Здесь Турция. Так здорово. Турция, бассейн, вау. Только фокус, плашной отдых. Здесь ты лично... Можно только позавидовать. Женщина, уйди, я сейчас охрану позову. Слушайте, ну ладно, я полежу, тут вам не буду мешать. Только тихо, не мешайте. Петь, вот... бери детей, иди сюда. Какие дети, женщина, свалите отсюда. Все, все, ухожу, че ты. А ну круг верни, сука, в, круг, верни, сука, ты круг, блядь. В общем, всем вам зашло вот это вот с Зиной, и Зинка теперь ведет телеграм-канал, да? И вот там вот в моем телеграм-канале там Зина во, во, во всякие ситуации попадает, так что свайпы, смотри, там еще розыгрыш. Сейчас свайпы не посмотрим. делает, да? А? и вот это вот, вот это вот разыгрывает. Да? Я и говорю, Зинка, понимаешь, что ты пристала ты к нему? Надо с мужиком нормально себя вести, понимаешь? Нужно нормально разг... Села на уши верблюду, он не понимает ничего. Женей. Карин, отстань ты от верблюда. Да при чём здесь верблюд? Я ему 20 долларов заплатила, пусть слушает. Так вот, я и говорю, сила. А, так она, которая ведет верблюда, села на уши. Мою мать, ну сколько можно? посмотрим видео Карины. Телеграме, которая. увидел свой личный бассейн в от... Женщина, вы куда? Здесь личный бассейн. Здесь Турция, здесь нет ничего личного. Женщина, уйдите, я сейчас охрану позову. Ну, по-моему, это сторис уже был, ну... Давай дальше. Ну ладно, я полежу, тут вам не буду мешать. Только тихо, не мешайте. А ну, да. Петь, бери детей, иди сюда. Какие дети, женщины, свалите отсюда! Ах, ты с мужем приехал, и с детьми? И пришла через бассейн? Всё, я ухожу, чё ты? Ну куда? Ухожу я, всё. Куда? Куда? А ну круг верни, Блин, сука! Блядь, круг блядь, верни, сука! сука! Круг, блядь! Ну, в принципе, забрала круг. Есть вторая часть, ну, если вы хотите, поставьте плюс в комментарии, и мы будем смотреть вторую часть ролика телеграммы Карин, Женю посмотрим, Женя тоже есть то есть. Жень, я вот не понимаю, я тебе сказала: взять и отправить это монтажур, Ты сделала это! Да, да, да, все сделал. Ну почему нельзя было сразу вот это вот сделать? Ты вообще меня слушаешь? <связанная> Женя, Женя, говорю, Карина, неопасуемой красоты везде просто. Красота, везде, у Карины. Да, слушай, а ты можешь попрыгать? <связанная> да пошел ты! Да Карина! Ты. Да нет! Ну и посмотрим в конце, да. Ну что, ребята, прямо сейчас собираемся у меня на YouTube-канале, потому что нежданно-негаданно выложил видео, ребят, где мой подписчик должен был потратить в течение одного часа 100 тысяч рублей. Успел ли он их потратить и на что он их потратил прямо сейчас? Видимо, опять видео будет пушечкой. Пос зайдите, посмотрите, давай. вот. YouTube-канал. Давай и смотри видео до самого конца. давай. По-моему, тебе надо взрослеть немного. Ну а что ты намекаешь? Ну как тебе сказать? Ага, картиночки красит, а? Да? 26 лет уже картиночки красит. Кстати, ровненько. Это искусство, ты просто ничего не понимаешь. Понял меня? И с такой походкой, как обычно, да, уходит, приходит. Хватит здание, мяч не! Я просто лиша. Yeah. Не попадает в эту саму корзину. Правда, не очень и легко, конечно, это. <inen> <shuffle> Пацаны, агент в футбольной поле не Ну, вид видимо, и там будет промазывать. Так, значит, два чинки... Чинкинбургера, Герта, два чинкинбургера. Устроился работой, понимаете? Ты, если Видимо, армянский акцент. Ух, ка это. Просто пушка, как смешно. Встречались два армянина и смеются друг с другом. С друг с другом. уже пять раз на него плюнула. Он такой невозмутимый, это пиздец. Слушай, я актер, блядь. Все, давай, все, я тоже актер. Два актера армянина плюют на друга. Смотрим Карину. Карина! Какой Карина, я Кары? Карина, тут даже девочка! Да не получается у меня бы девочка! Без токше решил! Блин, что я девочка вообще! Сука! Исю штанов вы, выкинул огурец! Настоящий мужчина! Да. Ты что? я уртус? Настоящий друзья! Карина победила. Первая после дождя прибежала в машину. Я, ну видите, назад садись, сухаяся, грязная. После дождя по траве прибежала и быстро дал свою. Обычный день в Москве, здорово, да, вот отдыхает без Карины. Со своим братишкой. Без пранков. <реклама> Прикольно, Карину. Вместе со мной. <реклама> а у них концерт всё-таки состоялся. В Сокольник парке. Народу пришло, ух. <связывая> Люди кайфуют. Карина снимает сторис. Очень-очень много чуваков. <связывая> Кузнецовский, ё мое, там. Да, зале Почему-то Дава и Карина не вместе сидят. Поет прикольно, Кариночка. Как раз в праздник России. Ух! Холодный, кипят. Холодный кипяток. После этого он мне говорит: все твои подруги курицы. Ну какие курицы, да? Ну ты же у меня нормальная подруга. А потом скажу: Ха, Ха, игрушка взяли резиновая. То, что я не нормальная, но ну, не дебил. Ну и да, вот смотрим. Брат спокойно лежит. На тебе его, поджопник. Ха, у него даже телефон по -по полетел, удавы. Братва, несмотря на то, что мое лицо такое же красное, как жопа макаки, я все равно еду в парк Сокольники. Уже, ребят, жду вас, каждого из вас жду в 12 часов, ребят. Там будет... Там столько народу. Ух! Очень круто! повеселимся от души. Да! Братва, видео уже в ленте, поэтому с кайфом прямо сейчас переходите ко мне на страницу. Нужна ваша максимальная поддержка. Ребят, очень старался, надеюсь, видео вам понравится. А я пока пошел выступать на Красную площадь. Сейчас тоже, кстати, жаришка будет. Ну и смотрим. Давим клип. А это просто инстаграм-клип под его песню Меринда, Дава. Девчонки классные. Увидели парней, все обрадовались. А парни танцуют, девчонки тоже танцуют. Купальников такие обалденные. Ныряет куда-то. Карину Карину, Дава блядь, забыл уже вообще. Можно было ее снять. Она не хуже вот этих девчонок-то. В принципе. Ну, чуть постарше. О, толстячок пришел, тоже танцует. Что-то у него там. Ляхи большие. Обалденно танцуют, девчонки, пацаны, под новую песню. Обалденно. Ой, где такого толстяка-то нашли? Как, как я его. Долго, наверное, не Ни в чем-то быстро найти. Бумбокс у него все один и тот же. Ну, в принципе, вот такой клип. Где-то танцуют, отдыхают. Ну, вот так вот.